Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Магивара, и добро пожаловать в новое видео по Бравл Старсу. Мы сегодня будем играть в дуэлях на новеньких бравлеров, которые, ну, в принципе, недавно добавились в игру, поэтому мы будем на них играть и как-то зажигать просто новыми пиками в дуэлях. Так что обязательно оцени этот, эту идею в комментариях, я хочу узнать, что ты думаешь по этому поводу. Честно говоря, просто так идея пришла в голову, вот. Ну и давайте, в принципе, уже составим этот пик. А, что у нас было из новых? Получится, вот по тем кубкам, которые у меня самые низкие, те и новые. Потому что я особо на новых не играл. Но это Гасик по-любому. Вот. И Грей. И Мэнди. Мэнди вообще суперский скин. Это у нас с этого сезона. Карамельный сезончик. И получили скин за вот прям огненно Лавовая Мэнди. Самая красивая прям такая девочка. На данный момент. Ладно, пошлите в каточку. А, против нас грей, э, гриф, джин и вольт. Так, ну здесь гриф что-то прям сразу начинает атаковать. Мне это вообще не нравится. Или нравится? Пошлите, лайк показывает. Еще и раскрывает. Ну все, мне какая здесь, да? Он впритык заходит и просто ломает мне лицо. Лицо на маленьком мальчике с шариком в пара... левой руке или в правой. А, на грейчики попробуем. Так, вперед попадали. Попали. У него есть ульта, и это плохо для нас. Если мы даже залетим к нему впритык, он просто заультанет. И мы отлетим. Ну, это я так на вперед говорю. Так, уже два раза попал, и палки Можно было бы залететь. У меня снарядов нет. Вот никогда не тратьте все снаряды. Я вот сижу, трачу. Ладно. По, -по одному, по одной пульке надо. По одной Пам. И в дым, да? Ладно Походу это ГГ, он вообще все... А, ну ладно, ладно Это с самого начала была проблема Потому что я -по промазал две пульки И это уже все, это ГГ Я не смог бы его... Ну, не хватило бы снарядов Так, смотрите, смотрите Вы смотрите, стоит Мансит, мансит Ладно Платился за это грифом своим Возможно, мы за Мэнди выиграем дво... Тр... еще двоих это не точно, но все-таки попробую. Смотрите, раш рашит. Смотрите, какой крутой, смотрите, самый важный в детском садике. Так, ну здесь минус джин, просто минусуем этого лоха и остается вольт. Вот главное, главное, чтобы ты не сидел до конца зоны со своей ультой, потому что в конце зоны я ничего не сделаю против своим гаджетом. Это серьезно, это вообще бесполезно. Он за секунду снесет мне всю броню. Ну, а где он? И чё мне где? Тем не искать -то? Капец. Да. Ну, мне кажется, он в середине где-то сидит. А я там спешил, людей насмешил. Он вообще даже не мансит. Опять две тычки просираю. Блин. Иди за... Ладно. Первая неудачная была. Ну пик, честно говоря, сюда сюда не особо подходит. Поначалу все хорошо было, согласитесь, все было нормально, ну как бы выигрывал, ну за мэнди, точнее Точнее, ну в самом начале все было плохо, потом в конце идеально было. Ну, ладно, почти что, почти что выиграли, ничего страшного. Кстати, это пик похожий на пик от ММА, который делал видео недавно по копированию пиков. Тоже взял Эльприма против всяких Сэмов вот этих бесечих. Вот здесь я его сегодня не встречу, потому что это будет очень ужасно. Что делать? Ладно, я это не комментировать не буду. Дальше пошли за, за Грея. Что сейчас было вообще? Короче, а... чем я вообще говорю? Ну, он похожий пик. Вот, типа, вот, берут или Прима против Сэмов. А, я, а у меня ничего против Сэма нет. Да телепорт, ну что ты не работаешь-то, ёлки -палки. Видели, две секунды стоял на телепорте, он должен был меня телепортировать уже на свою, ну вот, на другую сторону. Нет вообще. Телепорт ждет специально, чтобы я это... Опа, нифига. Ну, за Мэнди я хорошо разваливаю, видели? Просто минус Эльприма, Прима. Ну, Эльприма там 8К, а я его просто за Мэнди снес. Так, окей. Ну, кстати, не Блин, промазал. Ладно, бывает. Ну, слушайте, хорошо пока что идет. Опять камбэчу. Камбэчу! Просто посмотрите на лу. Просто чуть-чуть остается. Буквально чуть-чуть. Секунда, просто миллисекунда остается, чтобы он меня заморозил. Я не успел бы тычку дать. Но я успеваю перед тем, как он замораживает меня, дать тычку и... Тем самым я... Он же здесь, блин. Тем самым я выиграю лу давайте выиграем. Он даже без пассивки, этот Отис. А, опять промазал. Что же я так спешу? Ну, что я делаю? Он скоро ульту накопит, нафиг. Охренеть просто. Вы видели этот момент? Ну да, вы видели. Блин, это капец. Чё я вытворяю, ребят? Просто вытворяю. Ну, закидывайте за это лайк просто. Последние секунды я выигрываю на персонажа Мэнди. Тычки последний. но ну, это просто лайк. Это просто обязано оцениваться лайком. Кольт, Шелли, Биби. Окей, против Кольта. Кольт, наверное, раскрывать будет против Ну, он играет на Шелли. Биби, да, специально раскроет. Нифига он раскрыл. Молодцом. Еще раз, Крыл. Неплохо. Два гаджета слил. Гений на кольце. Какой-то какой-то неудачник. Гаджет сразу подрубил. Ну, типа, чтобы предупредил. Меня. меня предупредил. Вот, чтобы моя жизнь малины не казалась... Что я делаю, вот, ребята, что, я просто против Шелли выношу в притыке, притык просто подхожу к ней и выношу ее, как это вообще возможно? ой ой ой, -ой. ребят, ну, <laughs> они просто ничего не сделают, какой-то слабенький, ребят, противник был, ну, вот максимум 800 кубков, таких просто кушаю, что-то мы ни одного Сэма не встретили, странно Сэм короб я. Ну, вот накаркал. Заговорил. А сами и тут он. Легок на помине. Ну, все, тут уже, да. Просто притягивает меня, и съедает. Сультой с, с этим. С... Обычно так. Ага, окей. 1575. 200 Угу. А, он даже просто одна автоатаке. Я понял. Я думал, он будет на предикт кидать вниз, но он вообще не будет ничего делать, я понял. Просто на автоатаке. Ой, вообще мало А, ну да. Так, ну, я думаю, это последняя катка. Всем спасибо за просмотр. Если понравился видеоролик, ставь лайк. Всем спасибо за просмотр, опять же. И всем удачи, всем пока.